Настоящий вопрос – только капсула, скрывающая ответ. Жесткая внешняя оболочка, защищающая мягкий внутренний ответ. Только кожура, покрывающая семень. 99 вопросов из 100 просто вздорны. Из-за этих 99 вам не удается найти по-настоящему ценный. Эти 99 девять шумом и гамом толпятся вокруг вас, кричат и галдят, и настоящему вопросу не удается вас возникнуть. Голос настоящего вопроса бесшумен, едва слышен, едва различим, А эти ненастоящие – величайшие и пройдохи. Из-за них вы не можете задать правильный вопрос и найти правильный ответ. Узнать, что вздор есть вздор – глубокое понимание. Тогда вздор выпадет у вас из рук, потому что, зная, что держите в руках вздор, вы не сможете держать его долго. самого понимания, что это вздор, достаточно, чтобы ваши руки стали пустыми. А когда ваши руки пустые, и у них нет вздора, остается только один вопрос. Настоящий вопрос. И красота в том, что если остается только один настоящий вопрос, ответ близок. Внутри самого вопроса. Ответ в самом центре вопроса.